Я Леон Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – принятое решение. В течение всей жизни мы принимаем те или иные решения. Устраиваемся на работу, ходим с нее, встречаемся с людьми, расходимся с людьми. Беремся за какое-то дело в жизни. Все в жизни буквально пронизано нашими решениями, очень важными и мелкими, на которые мы порой не обращаем никакого внимания. Когда проходит время, дни, месяцы или годы, кто-то из нас начинает жалеть о принятом ранее решении, начинает корить себя в том, что сделал ошибку, не предвидел, не остановился, не подумал, с горячей головой, головой принимал скоропостижное решение. Естественно, в настоящем те предыдущие решения обернулись к ним отвратительной кармой в виде всевозможных неприятных последствий. Такие люди склонны всегда жалеть о том, что они сделали, либо не сделали. Рассмотрим простой пример. К примеру, человек расстался с девушкой или с мужчиной. Было принято решение остановить отношения, уйти. В тот момент человек был уверен на все сто процентов, что принимает правильное решение. Он не думает о будущем и о последствиях. Он думает о сейчас. Он думает своей головой конкретно о том моменте, который происходит в его жизни. То есть о настоящем. Очень сложно заглянуть вперед, к чему приведет то или иное принятое, либо непринятое решение. И вот когда наступает момент, когда ему приходится расплачиваться за те или иные поступки, он начинает жалеть о том, что совершил. Тут есть очень важный ключевой момент. Если вы принимали решение, и были в этот момент уверены, что вы принимаете его правильно, что оно верное, оно единственное. Или в этот момент вы были просто счастливы и принимали это решение, когда находились в состоянии покоя, миротворения, просто улыбались. Вы никогда не должны о нем жалеть. Что бы ни произошло впоследствии, какие бы решения вы ни принимали, никогда о них не жалеете. Это бессмысленно, это безумно. Все то, что происходит с нами впоследствии, это не только последствия принятия наших решений. Это вообще часть нашей жизни. По сути, это есть мы. Мы не должны никогда винить себя за то, что сделали некую ошибку. Ошибок вообще в вашей жизни не существует. Есть череда определенных решений. Иногда эти решения зависят от вас, иногда нет. Мы должны твердо уяснить. Никогда не жалейте о том, что совершили или не совершили. Вы в этот момент были уверены, что поступайте правильно. Никогда не жалейте о том, что сделали это по независимым от вас обстоятельствам, либо вы в этом состоянии находились, когда не имели права принимать это решение. Не безоцвуйте, не сходите с ума. Отпустите. Самое важное вы должны понять. Вы должны уважать принятое вами ранее решение очень важно уважать. Представьте себя другим человеком. Вот и уважайте этого человека за то, что он принял это решение. Смиритесь. Просто примите его как есть, как данность, как часть жизни. И вы успокойтесь. Не вспоминайте ни о чем. Разводы, разъезды, ссоры, споры. С кем-то познакомились, либо разошлись. Устроились на работу, либо не устроились. Куда-то попали, либо нет, успели, либо нет. Любое ваше решение, принятое в тот определенный момент жизни, должно оставаться неизменным. Жалеть — это не уважать себя. Жалеть — это не уважать свои поступки, свои решения. Вы в сущности превратитесь в человека, который перестает самого себя уважать. Если вы приняли решение, вы начали расписались, поставили печать. Отложите эту бумагу невидимую, долгий ящик. Отложите его можно дальше и забудьте об этом. Ваше решение должно оставаться неизменным. Даже если вы начнете чувствовать некие угрызения совести, начнете чувствовать некие последствия этого принятого решения, примите все как есть, смиритесь и успокойтесь. Не возвращайтесь назад, не ковыряйтесь в этом хламе прошлого. Не ворошите свою жизнь, не ломайте все то, что держится на этом. Ваша жизнь состоит на прошлом, она держится на прошлой жизни и на настоящей. Не ломайте свое настоящее будущее, пытаясь поломать прошлое. Это невозможно, так жить просто нельзя. Если вы постоянно будете обращаться в прошлое, вспоминать что вы сделали либо нет, осуждать себя, проклинать себя. Будете лить слезы, постоянно жалея о том, что сделали либо не сделали, сказали либо не сказали. Ваша жизнь просто развалится на части. Вы не сможете нормально принимать решения. вы будете слабы, вы будете ничтожны, вы будете все время колебаться, вы никогда не будете тверды в принятии своего решения. Поэтому запомните, раз и навсегда, то, что было, то прошло, ваше решение должно быть уважаемым вами. Соблюдайте некие правила. Это правило гласит, мое решение должно оставаться неизменным. То, что я делаю сейчас, ни в коем случае не должно мешать тому, что сделал в прошлом. Уважайте себя за все, что вы делали и говорили. Просто принимайте это. Не ворушите старое. Успокойтесь. Уважайте себя и ваши решения. Примите это как данность, как необходимость. Научитесь быть счастливыми с принятыми ранее вами решениями. И просто успокойтесь. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.